Здравствуйте, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наш волшебный марафон и сегодня я предлагаю обратить свое внимание на то, что когда мы просим человека выразить благодарность, он, как правило, сразу ищет что-то внешнее, что-то снаружи себя. Попытки быть благодарными, мы судорожно пытаемся вспомнить, кто живет рядом с нами, за что еще можно сказать спасибо, мы ищем это мыслями, мы так устроены, это нормально. Но на самом деле, самый главный человек, который чаще всего испытывает обиду, это мы сами. Это мы сами сидя внутри себя не получая реализации своих потребностей мы сами обижаемся на себя и сегодня я хочу обратить ваше внимание на такую часть себя как эмоции и почувствовать, прикрыв свои глаза, закройте глаза, в какой части тела находятся, копятся, соединяются, даже размножаются ваши эмоции. В какой сосуд стекаются, в какую коробочку они складируются где вы их прячете, куда вы их прячете, а главное, от кого вы их прячете, зачем вы их прячете. Я вам подскажу. У большинства из нас эмоции хранятся в животе. Именно. И чем больше их мы накапливаем, очень часто из-за этого и вырастает живот. Не всегда это базовая причина, но очень часто. Или наоборот. Очень худые люди, они не хотят ощущать эмоции, пытаются их изгнать из себя побыстрее, пропустить насквозь, не чувствовать. И это тоже выражается внешностью через тело сделайте глубокий вдох животом и почувствуйте что же вы накопили какой вид эмоций что это за страсть что это за сила что это за внутренний огонь да Именно из этого места прорывается гнев, когда мы злимся. И мы злимся, потому что там он находится, потому что он ищет точку выхода. И мы обижаемся, потому что он задавлен, он подавлен, он заморожен. Кто он? Огонь, страсть, эмоции, чувства невероятная возможность, способность ощущать даровано человеку, но мы заморожены, многие заморожены, как снежные короли и королевы, ждем, когда нас согреют, ждем, когда нас кто-то обнимет, когда нас поймут, когда нам дадут, когда нас услышат и обижаемся если это не происходит но достаточно только своим дыханием своим вниманием своей заботой заглянуть в эту часть себя как вы увидите что за каждым вашим гневом раздражением критикой и обидой на самом деле хранится и кроется попытка позаботиться о себе, позаботиться о себе. Да, друзья, это о базовых потребностях, о базовых. Сегодня я приглашаю вас в этот путь в течение дня. Ощущайте, наблюдайте за тем, какие эмоции вам известны, богата ли ваша эмоциональная шкала, хотели ли бы вы улучшить ситуацию с своим эмоциональным спектром, эмоциональным интеллектом, познать эту тему глубже, какова природа наших эмоций. Есть ли разница между эмоциями и чувствами? О, Господи, что я знаю об этом? И как я пользуюсь этим даром? Благо, благо, благодарю Тебе, благодарю Тебе. Услышьте фразу «Не благодарю Тебя». А благо дарю тебе, проявляя свои искренние эмоции. И залог эмоциональной щедрости сейчас, в это время, в наше время, является тем главным, что создает изобилие, смысл жизни, вдохновение радость, процветание. Будьте щедры на свои эмоции. Но с ними нужно подружиться, познакомиться, освободить, растопить этот лед, высвободить, дать себе право на проявление и позволить другим проявляться и быть другими. Спасибо! Живая жизнь за способность ощущать эмоции. Спасибо, спасибо, спасибо другие люди, мир, пространство за то, что я могу ощущать ваши эмоции. Почему же я убегаю от этого? Наверное потому, что мой сосуд переполнен. И мне больше нечего через себя пропустить. И так хочется высвободить свой сосуд. Но когда он не пустой, зажатый, замороженный, то, как правило, это какая-то боль. И мы прячем свои эмоции, и из-за этого появляется эмоциональная скупость. А в жизни из этого появляется у нас очень много других проблем. В отношениях, деньгах, в радости в жизни. Любимые, будьте сегодня нистого эмоциональными в своей практике, в своей йоге. Йога это дорога, ведущая к целостности. Живите как йог, идите осознанно в свой новый День. Вперед.